А, дорогие друзья, всем здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Подскажите, насколько меня хорошо видно, насколько меня хорошо слышно? И сегодня мы с вами на астропрогнозе, прогнозе на следующий месяц, месяц, который открывает нам новый цикл следующего года. Десяточки, спасибо! Итак, друзья, у нас с вами сегодня насыщенная программа. Мне нужно достаточно много информации вам сегодня успеть выдать, потому что не только я, но и Татьяна Смирнова сегодня будет выступать. И мы сегодня поговорим про… вроде бы в рамках нашей такой стандартной беседы, но сегодня очень много будет дополнений. Поэтому, наверное, я побольше сосредоточусь сейчас на презентации можете взять что-то записывать как всегда моя презентация попозже будет опубликована на сайте в виде статьи но из-за того что у нас с вами уже все наступает новый год китайский по солнечному календарю может быть какие-то вам советы уже нужны будут прямо сейчас о, привет из Якутии. Привет. Итак, для новеньких меня зовут Пугачева Наталья, я психолог, преподаватель астрологии Бадзи. И мы с вами сегодня говорим про месяц тигра. Именно с месяца тигра начинается весна, и в китайской системе летоисчисления несколько различных поводов встречи Нового года. И для нас, для астрологов, очень важен именно Новый год по солнечному календарю, потому что многие школы, в том числе и наша, высчитывают. Идет отчет каждого года по вот этим самым китайским зверям, то есть земным ветвям. Идет от от 4 февраля, от месяца тигра. Итак уже завтра у нас наступает не только тигр, не только весна, что уже радует как-то, хотя у нас и зимы-то особо не было, но и приходит приходит крыса, а конец-то она приходит полноправно приходит. Спасибо, Ирина. Да, я тоже сегодня побольше сама сосредоточусь на на материале, потому что обычно да, как уходишь, уже вернуться невозможно из-за того, что много затрагивается тем, будет много вопросов, вижу много участников, чему я очень рада. Итак, месяц земляного тигра. Все, год земляной свиньи подошел кому к концу. Хотела спросить, кому кому этот год был тяжелый, поставьте, поставьте ему какую-нибудь оценку от 1 до 5: 5 это хорошо, а единица это не очень хорошо поставьте оценку а, да. на троечку на единичку да для многих был тяжелого сам по себе и астрологически не был не самый хороший такой год у него достаточно тяжелая была диазы так называемая да? и он действительно для многих прошел так как-то вот ну, тяжеловастенько. А, ну вот видите выше троечки практически никто даже не ставит Собака была злой, свинья подхватила эстафету. Ну, у кого-то есть пятерочки все-таки. Хорошо. Артем ничего не написал. Ясно. Так, уже в ночь на 4 февраля энергии металлической крысы очень уверенно войдут в нашу жизнь. И уже открытый, хозяйки 2020 года, мы будем ждать позитивных перемен и именно к ней, в случае необходимости, обращаться за поддержкой. Каждый год я вам публикую очень интереснейшую информацию, которую китайские астрологи применяют и применяют практики очень такого высокого уровня. Понятно, что мы уже привыкли. Знаете, так много всяких ритуалов, так много всяких каких-то китайских терминов, уже знаете, многие уже к этому относятся как к какому-то белому шуму. На самом деле, практика, вот эти практики с генералами, она, конечно, может быть чудоковатой, выглядит немножко из-за того, что она вплетена в какой-то смысл были китайской, ну что нам тоже, в общем-то, чуждо, да, она вплетена в какую-то там чуть ли не религиозную подоплеку. На самом деле, Здесь нет ничего не ни религиозного, не всех к этим сказкам можно действительно относиться как к сказкам. Смысл в том, что вся достаточно сложная наука о стихиях, о том, чего люди не видят, о том, чего люди не могут почувствовать, вот вся эта сложная наука, она пытается, пыталась для передачи поколениям в дальнейшим в этих мудрых знаний, конечно, ее пытались привязать каким-то образом к жизни. И я хочу сказать, что вот эти все генералы, про которых я вам рассказываю каждый год, ну то, что они там были, что они служили каким-то династиям, это все, да, возможно, все это так и было, но мы с вами здесь должны смотреть помимо интересной, красивой истории мы с вами должны просто понимать, что это практики, как я сказала, так астролога высокого уровня достаточно. И несмотря на то, что я их так простенько вам описываю, я вам рекомендую попробовать их выполнить и посмотреть, как они будут работать. Итак, если мы вернемся к генералам, когда-то в древние времена каждый из дядзы, что такое дядзы? это небесный ствол и земная ветвь да у нас таких сочетаний 60 так вот каждому э, дядзы э, небесная ствола и земной ветви сочетание получили имена великих китайских генералов э, просу, э, значит, просу, прославившихся на службе во, во благо правящей в то время, ну, какой-то какой-то либо династии. А, и наш тайсуй. Что такое Тайсуй? Тайсуй это князь года, управитель года. В нашем случае это металлическая крыса, да? она вот каждому, каждому генералу было выдано. Буду был выдан один вот этот не то есть один столб, и носит э, имя самоотверженного китайского генерала Лу Ми. И э, этот, ну вообще я тоже про это часто думаю, что у нас, вообще у нас тоже были богатыри, да, но у нас просто, может быть, они никогда не канонизировались, то есть канонизируются у э, то есть как-то у нас в, в лик святых там обычно старцы, мученики, да, а у них вот, пожалуйста, здоровые, значит, такие отважные люди ставили, э, значит. Итак, если внимательно присмотреться, картинки, картинка будет дальше то мы увидим, что Луми не э, замахивается своим мечом, не пытается кого-то э, обезвредить. Давайте я сразу же тогда немножечко сразу за, зайду, покажу вам, да, чтобы вы видели. Вот эта картинка Луми. Слушай, Л, э, Лен Пирогова, а у тебя есть возможность сейчас? эту картинку дать людям для того, чтобы они ее могли скачать где-то. Что-то я не подумала, что надо было на какое то облако сбросить. Лен Пирогова, если возможно, то вот надо бы выдать эту картинку, мы ее или попозже мы ее вам в письме пришлем. А, ну все, вот Лена пишет, что в статье для скачивания все все это есть, да. Итак, вот изображение этого самого генерала, которого мы с вами, по идее, должны скачать. Ой, я уже его распечатала. Ну ладно, сейчас не побегу, принтер вам показать. Значит, итак, значит, что он делает? Он не размахивает не размахивает мечом, то есть он не пытается там кого-то убить, да, этим мечом. Это оружие спокойно лежит у него на коленях, что говорит о том, что он готов постоять за свое отечество, что он нападать первым не будет. Там правая половина считается что-то наряд воина, это доспехи, защищающие тело в битве, а левая половина это половина так одежда крестьянина мир, мирного фермена фермера и э, генерал этот самый Уми родился в, в городе э, куньшан если я правильно прочитала правила свои свои и правила своей провинции во времена во времена династии ми и однажды на земле на его правление обружилось стихийные бедствия ну давайте чтобы в двух словах побыстрее рассказать не читать всю эту историю вы можете перечитать у нас на сайте в статье она будет вы ее собственно говоря видите то есть точно так же как и у нас призывались в, в императорские войска призывались э, самые крепкие здоровые мужчины да, из, из деревень нужно было забирать их и у нас эта практика была э, так вообще длительное время ну вот у китайцев тоже в средние века все, все то же самое было, и вот там обрушились несчастья, и этот генерал что сделал? Он защитил свой народ. То есть люди болели, люди голодали, есть было нечего, нужно было еще мужчин отправлять на какую-то войну, и он пошел к императору, сказал: "Ну я готов там служить простым солдатам э, за то, чтобы ты освободил на несколько лет, пока народ не поправится" вот не оправиться от этих бедствий чтобы ты не призывал к воинским обязанностям ну император расчувствовался, в чем я в общем конечно тоже так прям сомневаюсь по эти все сказки про хороших императоров на самом деле мы знаем что все они достаточно были кровожадные и по-другому типа там нашего комнате ванна грозного да и очень часто нельзя было по-другому в средние века Ну, неважно значит по легенде император согласился его домой отпустил ну вот он пришел правда и умер дома умер дома потому что много лишений не доедал болел холод от, от холода и голода и все люди вышли его хранить его очень любили но ну, на самом деле у нас тоже очень много дворянства насчет средних веков не знаю вот даже здесь в подмосковье очень интересно тоже такие были дворяне которые э, очень и очень много делали для своих крепостных и до сих пор эти имена известны и вот даже новая москва э, есть такие что действительно э, своих э, э, как это сказать э, своего барина до да, хоронили все деревья несли по там десятки километров вот на руках уже гроб крестьяне настолько были хорошие а, иногда попадались иногда хорошие попадались управленцы так вот вот был такой хороший управленцы не знаю насколько он там в лике святых но я так понимаю что китайская метафизика связала какие-то эти были на эти истории с тем чтобы а -а с тем чтобы мы с вами понимали как сделать ритуал не знаю насколько это зависит с именем и почему это связано с именем конкретно этого генерала этого человека но считается что он для нас будет покровителем всего года То есть вот мы с вами любим встречать бога богатства. это конечно интересная практика все но если вот как я уже сказала если нам подозвать есть поп фэн и бог богатство это вот, например больше к поп фэн -шуй. А есть такие уже прям практики э, такого, ну, которые дают на очень дорогих курсах, и мало в каких школах вот это как раз практика оттуда. Я почему-то так подробно рассказываю, чтобы вы немножко прониклись про то, что э, практика работающие попробовали ее. Э, э, ну, и вот э, продолжая рассказ про это самого и из-за того, что благодаря такой преданности народ к своему народу, нефритовый император возвысил его, сделав одним из божеств Тайсуя. Тайсуй ⁇ это приходящего года. Приходящего года наградил титулом самоотверженного генерала. Значит, потомки людей из провинции до сих пор молятся ему. А мы с вами возьмем эту, значит, возьмем, можем взять эту картиночку и можем ее берем накануне Нового года. Я вам в этой статье тоже даю даты, когда это можно сделать. Это можно сделать вот прям в канун Нового года. Но лучше считается брать дни дни крысы, то есть изображение. Изображение этого великого генерала весь год нам будет служить оберегом и защитным талисманом. Ну, я предлагаю попробовать, почему нет? Прошлые годы мы уже с вами не первый год пробуем, делаем, и прошлые годы неплохо получалось, неплохо, неплохо выходило, так что можно и в этом году сделать. Так уже повелось, что если достойно встретить хозяина года Тайсунь, в 2020 нашем году, да, это металлическая крыса, то таким образом можно обеспечить себе поддержку на весь приходящий год. Самая приятная новость в том, что эту встречать могут люди еще у тех, которые родились в год лошади. И э, особенно им понравится помощь тайсуи. Кстати говоря, сейчас верну, потом еще там в конце презентации покажу, скажу. У нас есть э, магазин, у нас есть магазин фэн-шуй и э, он, где даже потом ссылку дам. У нас там есть этот самый брелок тайсуя. То есть у нас есть брелок тайсой который дает защиту как раз для людей у которых есть лошадь в карте то есть если вы любите символический фэн я его люблю и многие его любят потому что вот эти всякие брелки вот эти всякие талисманчики вот эти всякие ну, ну приятная вещица глазу и, а, и очень часто действительно помогает так вот у нас там много есть приятных вещей заходите в наш магазин выбираете смотрите это нужно перейти на наш сайт и в правом самом углу там будет кнопочка перейти на магазин фэн -шой. вот попозже дам вам эту ссылочку если кому-то интересно то в принципе тайсуя можно будет купить брелок и например подарить даже не важно что вы уж там не успеете к четвертому числу просто подарить это просто такой будет защитный оберег тоже интересно так вот если задобрить хозяина года считается что он не будет мешать никому даже если есть лошади в карты карте что нужно сделать значит теперь я рассказываю что нужно сделать с лумином сейчас все-таки возьму эту бумажку я ее тоже распечатала себе значит берем берем простенько распечатываем бумажку я вот тоже себе уже подготовилась Сейчас еще красненьким нужно будет обвести только буквы. Значит, распечатываем изображение нужного нам генерала. Обязательно от руки на дощечке или прямо. Ну, они там просто, видимо, типа как наших этих иконок делают на дощечках. Ну, мы просто на бумаге я делаю. Значит, прямо на изображении красным цветом напиш... нужно написать соответствующие иероглифы они уже здесь есть их просто нужно взять и обвести вот сегодня, да, можно сегодня но можете хоть можете двойное сделать то есть вы можете сегодня его встретить и можете встретить его ну вот когда надо будет то есть в день крысы еще лучше в день металлической крысы. Да? то есть потом можно будет сделать так, таким повторным вот так что вот можно взять это все обвести ну цветной да нет можете наверное попробуйте черно-белый потом будет принтер сделать цветной я вот у меня есть принтер цветной я сделаю цветной. Ну черно-белый скучно скучный, наверное, а так на год он целый год стоять должен вот итак вы берете это значит изображение устанавливаете то есть тылом обратной стороной у вас туда север смотрит лучше прям с комплексом найти север у меня это точка севера. То есть туда лицом он смотрит на юг, спина его как бы будет смотреть на север. Да? Ну, как, по такому же типу ставим куда-то в уголок. Север очень легко находится. Да? Север это сектор 2. Сектор в крысе мы берем. То есть мы прям э -э север 2. Ну, нулевой у нас градус. Ну, там плюс-минус это так не страшно конечно самое замечательное если вы сможете разместить его в северном секторе квартиры но если этого нельзя сделать по ряду причин то воспользуйтесь любой комнатой то есть в своей собственной комнатке можете это сделать а по направлению тыла изображение должно оставаться неизменным чтобы лицом у смотрел на юг как я вам показала обязательно перед ним поставьте дары и зажгите ароматические лампочки свеча. Вот, друзья когда это делают китайские мастера они зажигают очень много свечей они зажигают очень много дают подношений даров арома палочек но как бы все должно соответствовать просьбе да И если мы у этого генерала у нас какой-то такой бешеный запрос то там то надо очень много арома палочек как бы ну как, это как взаимодействие да, с божеством. И я знаю, что в этих практиках там даже по несколько сотен бывает арома палочек, что там чуть ли не ремонт приходится переделать, но желания сбываются. Ну, мы с вами можем без фанатизма это сделать, просто арома палочки, просто сделать красивые свечи, типа вот такого, знаете, какого-то алтаря тоже. Вот. Больше к этому можно отнестись просто как к какому-то шуточному ритуалу, там не надо, конечно, на это все молиться и там с ума сходить, вот, но попробовать можно, попробовать можно, попросить, вот, принести дары. Сегодня меня спрашивали, какие дары? Вот если богу богатство мы наготавливаем и такие блюды, и такие, здесь мы можем очень просто сделать, очень. Как мы по-русски любим, какую-нибудь рюмку, водки, или там, я не знаю, что-нибудь вина, может быть, хорошего, лучше дорогого рюмочку налить какую-нибудь конфетку, ну вообще-то просто подношение, которое, конечно же, мы не едим, не пьем, все это потом выбрасываем, то есть просто может быть какие-то э, красивые, приятные нашему в том числе сердцу нашему подношению. Да? Встречаем Тайсу и Крысы можно в ночь смены года, то есть прямо сегодня. Но более действенно есть организовать этот ритуал в день Крысы. Я, наверное, и сегодня это сделаю. И в принципе я сделаю потом в день Крысы еще раз. В феврале это 15 либо 27 число, причем 27 число будет именно день нашего Тайсуя, то есть именно Крыса металлическая, да? в любой другой если вдруг у вас не получается 10 22 или 3 апреля на севере нет возможности разместить берите просто комнату свою комнату и попробуйте сделать это по малому тайчи если если вы комнату там на троих снимаете я честно сказать не знаю тогда как угу. если север два спальни Рождается. Продолжается на застекленный, правильно я поняла, балкон. Что лучше делать на балконе или на подоконнике спальня? Я бы балкон, нет, не брала бы, я бы в спальне делала. Лошадям лучше не делать, лошадям лучше делать. Обязательно делать. Лошадям нужно это сделать для того, чтобы для них год прошел хорошо. Чем можно купить брелки? Сейчас дам даже ссылку, сейчас могу даже вам дать на хороший брелок, который называется тайсу Он у нас есть в магазине, есть пока на складе. У нас тут не все есть на складе, но этот брелок есть сейчас, я вам. Дам еще так что кто хочет своих там лошадок, ну кто это любит, я я вообще никого как бы не принуждаю никаким абсолютно покупкам, да, я просто я люблю, я эти брелки ношу, вот вам тоже даю, даже сейчас я вам покажу какой там у нас брелочек а, с этим тайсуем вот у нас таким, вот вот такой брелок у нас можно будет купить а, в магазине, ну Пришлют не завтра, конечно, ну через там за неделю, за две дойдут да, тоже неплохо будет. Вот, так, дальше идем. Значит, э, вообще просто за, э, помните, что у нас есть магазин, в котором очень много всего полезного и цены у нас стараемся держать ниже. Так что, э, ну ниже других магазинов. Вот мы смотрим, там цены прям во многих в раза два повыше. Так что известных магазинов, конечно, вот. Так что приходите нам магазин не забывайте про него что там много всего полезного так а значит про это я сказала куда поставить сказала понятно что можно устроить праздник понятно что можно пригласить друзей понятно что там можно вместе встретить чем встретить? Китайцы любят пельмени, традиционное блюдо, которыми встречает Новый год. Да, мы тоже их любим. Вот, можно сделать новогодний пирог. Ну, опять же, это вообще не обязательная история. Это, знаете, скорее для тех, кто хочет, ну, вообще, кто любит готовить. Начнем с этого. Первое. Вот. Нью-Йенгау называется пирог, переводится как высокий год, символизирует то, что следующий год будет лучше, богаче, удачней Я предлагаю вам взять 27 число, я бы лучше вот, вот, сегодня можно просто поставить, а вот 27, если уже хотите, вот прям день металлической крысы год металлической крысы вот здесь можно прям сделать вот этот вот все самое такое ну можешь какое то полушуточное торжество там коричневый сахар вода мука из клейкого риса именно вот ее рекомендуют яйцо молоко сухофрукты и все это готовится либо на пару либо в принципе тоже можно в духовку там ингредиенты можно заменить но на пшеничную муку не рекомендую потому что говорят там как кклеки получается такое молоко можно там например там сгущенное сама я не особый кулинару скаюсь поэтому значит весь этот рецепт вы можете сейчас ли перефотографировать или сделать, или у нас будет все это на сайте не переживайте то есть вот если хотите так вот сделать такую небольшую вечеринку то можно уж как раз попробовать еще и китайское блюдо приготовить Ну, можно просто его наверное, купить Что нужно делать с предыдущим изображением тайсу? Я просто убираю. Все, уберу, все, ушел год, ушел. Сегодня уберите новый, поставьте. Да. Еще и в час крысы. Можно еще и в час крысы. Да. Если э, север, мойка на кухне, и ванная, куда лучше? Лучше на кухню. Потому что кухня у вас по-любому по с вытяжкой, с, у вас она по-любому с м, окнами. То есть у вас там про происходит какая-то история у вас кухня, кухне. Это, м, энергия там гуляет. Да? А вот если вы будете это все делать в, м, в закрытом помещении, в туалете, ванной, оно не сработает. Да? Потому что там нету просто вот этой энергии. на сайте уже все есть так друзья кому нужен предыдущий следующий слайд вот уже мне кто-то пишет что на сайте все есть есть да? я чуть просто не просмотрел меня я сегодня заглянула мне казалось что еще не успели опубликовать да если на сайте есть то то все это будет на сайте не переживайте стартует 22 20, 2020 20, на год, да, месяц земляного тигра который символизирует начало весны по китайскому календарю а значит начинается новый цикл в природе все живое стремится к росту к солнцу начинает проглядывать э, первоцветы прилетают птицы животные пробуждаются от зимней спячки первый месяц года достаточно гармонично взаимодействует с годовыми энергиями предоставляя огромное поле возможностей для удовлетворения собственных амбиций месяц хорош для начала запланированных дел или запуска новых проектов чтобы месяц нам не принес с вами каких-то огорчений безрезультатных действий будем смотреть в календарь календарь который я вам рассчитываю с хорошими и плохими датами итак у нас есть сначала начинаем с плохих дней ничего больше не придумаем того что я написала а, значит итак у нас 9 11 21 23 февраля и 4 марта почему мы март цепляем потому что у нас с, видите, не полностью совпадает, да? у нас с 4 начинается, там 4 и по 5 марта идет месяц Тигра, поэтому там 1, 2, 3, 4 тоже входит в Тигра марта. То есть э, вот эти дни не подходят, дни не подходящие для начала любых дел и выяснения отношений. 8, 14, 20, 26, 3 марта ну, это февраля, а это марта. Дни неподходящие для начала поездок и подачи документов в какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться. 15, 20, 27 февраля и 4 марта, опять же, день не подходит, не подходит для посещения врача, для свиданий. 4, 16, вот вдруг у вас свидание раз в месяц или в 3, вот тогда точно надо смотреть, чтобы не промахнуться. 4 16 28 февраля день не подходит для подписания документов и начала дел имеющих короткий срок реализации а вот 10 22 февраля и 5 марта день не подходит для подписания документов и начала дел имеющие длинный срок реализации какой-нибудь там свадьба то, есть то что на всю жизнь да, начало строительства Итак, 23 и 25 февраля дни без богатства. Чем меньше финансовой активности будет в этот день, тем лучше. Не стоит покупать дорогостоящие вещи, оплачивать э, заказанные путевки, потраченные в, это, в эти дни деньги не принесут ожидаемой радости и э, от приобретения. В феврале начинается первый в 2020 году период ретроградного Меркурия. Ретроградный Меркурий никакого отношения к Бадзе не имеет, но настолько все уже к нему привыкли, что уже даже астрологи Бадзе начали его высчитывать. Ретроградный Меркурий с 27 февраля по 10 марта считается, что именно в этот момент не следует начинать новые дела он очень благоприятно но очень благоприятно заканчивать старый так сказать собраться с мыслями и навести порядок кто не знает что такое ретроградный меркурий опять же у нас вот в этой статье которую я сейчас вам читаю будет ссылочка на статью про ретроградный меркурий вы почитаете обычно это очень плохо для всяких э, дел с, с машинами. Вот вот это хуже всего. Вся история лучше машин не покупать в, в, в этот период. А, значит, ну не все так плохо. А, перечисленные дни не делают месяц, а все остальные более или менее благоприятно. Итак, 5, 17, 29 февраля хорош для начала проектов.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 6 18 февраля и 1 марта прекрасный день для уборки можно избавиться от всего ненужного чтобы не тащить это в новый год 7 февраля и 19 а также 2 марта особо благоприятно заниматься делами радующими вас умножение которые вы ждете в своей жизни 12 24 февраля благоприятно заниматься духовными практиками совмещать обряд закладывать фундамент не стоит заниматься опасными видами спорта так как есть вероятность травму так как есть вероятность травму 13 и 25 февраля начинайте только положительные дела потому что энергии этого дня умножает все чем мы будем заниматься обратите на эти дни ну и вот интересно что 25 февраля да, с одной стороны хороший день для того чтобы а с другой стороны день без богатства вот здесь конечно сложная такая история так сейчас минутку сложная история в том плане что ну я бы лучше пропустил 25 на самом деле так и дальше и так Теперь про сам, собственно говоря, месяц. Давайте сейчас про сам месяц с вами поговорим. Месяц у нас с одной стороны значит крыса металлическая. Металл весной не имеет силы, и казалось бы, крыса не получит в феврале обещанной ей поддержки от металла. Но плавное течение ци заставляет работать все элементы, привнося в нашу жизнь разнообразия. Итак, у нас приходит столб еще, до да, такой дополняет эту крысу, то есть все так достаточно гармоничненько. Приходит стол, э, очень красивый, в котором небесная э, небесный ствол и земная ветвь, хотя и находятся в состоянии контроля, является но ну, они являются друг для друга полезными божествами. То есть дереву полезно расти на сильной земле а со сильной земле полезно, полезно чтобы был дренаж корнями дерева то есть очень гармоничный месяц друг для друга полезные божества соответственно февраль несет позитивное настроение желание не сидеть на месте действовать двигаться продвигаться вперед к намеченным целям или просто съездить на природу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 или драконом с приходом весны им захочется перемен что ж, в этом нет ничего необычного В феврале активируется их личная путешествующая лошадь и кто знает может быть она принесет им не только жажду на весны но и воплощение мечты да Так, а вот тем, у кого в дне или в году рождения стоит земная ветвь в быка, тем обязательно надо побольше передвигаться, побольше заводить всяких знакомств, посещать всевозможные мероприятия. Тигр для них это символическая звезда, красный феникс, мы ее любим, да. Одинокие могут завести романтические отношения, остальные просто расширить круг своего общения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 значит особое внимание людям у которых в карте бадзе присутствует земная ветвь обезьяны особенно это касается людей со столпами земляной обезьяны или водной обезьяны вероятно что в этом месяце у вас будут некоторые изменения в жизни просто нужно посмотреть где стоит обезьяна если обезьяна в годовом столпе то изменения коснутся внешнего окружения здоровья если в месяце то с родителями или друзьями если в дне то связано что-то с домом брака а если в часе то с детьми или карьера насколько благополучно они будут зависит от, зависит от пользы столкновения э этих земных ветвей но в любом случае старайтесь не провоцировать конфликты не воспринимайте в штуки все, что вам говорят близкие родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Если в вашей карте присутствует дубликат месяца, то также стоит обратить внимание на сферу этого столпа. Так также так как возможно некоторые перемены тем у кого в карте присутствует земная ветвь зми, э, свиньи э, также могут ждать изменения но более мягкие почему потому что здесь у нас с вами свинья с тигром сливается э, получается дерево если вам дерево благоприятно то будет вам хорошо если неблагоприятно то могут быть трудности вообще само по себе да вот еще нужно посмотреть если у вас ваш столб личности инская вода на на свинье то вероятность новых отношений дружеских романтических деловых рабочих многократно увеличивается вообще можно посмотреть что для для всех для нас несет небесный ствол земли ну вот, например, там, я не знаю, вы огонь, то есть земля это самовыражение, а в... сам тигр, дерево, это будет для нас печать. Вот, то есть вы можете посмотреть, и уже можно немножко сориентироваться, какие сферы, аспекты нашей жизни уже будут у... усиливаться. Не поняла, о чем регистрация на сайте? Нет, у нас нету никакой регистрации на сайте, не надо ничего регистрироваться, просто просто угу. регистрироваться, по-моему, когда там уже в чат будет входить. Про слияние не поняла. Нет, это просто на разных слайдах у нас здесь, значит, слияние. Если у вас есть в карте свия то с приходящим тигром у вас будет слияние и это слияние будет давать вам что дерево если дерево для вас благоприятно то месяц будет в вдвойне благоприятен если неблагоприятно то например у вас там свинка это ваша благородная какая-нибудь или свинка для вас полезное божество тогда для вас это будет не очень хорошим моментом а э, вот эти, эта табличка, это просто какие стихии, какие аспекты в нашей жизни усиливаются. Здесь вы смотрите своего господина дня, найдите своего господина дня, а здесь вы смотрите, что усиливает небесный ствол, да, э, приходящий в этом месте а здесь, что усиливает земная вещь. Ну, тут никакой новой информации нет, так просто красивая табличка вот и для элемента личности дерево если люди у которых господин дня дерево ян или дерево и месяц э, про э, богатых друзей в компании с которыми вы можете заработать или получить дополнительный доход если вы и значит для Инского дерева месяц несет полезного Бога, если ваш господин дня иньское дерево. Вероятность найти себе помощников или то самое плечо, на которое можно опереться в тяжелые жизненные моменты. Но в то же время повышается вероятность травм. Ведь тигр для вас символическая звезда, овечий нож. Забудьте спокойствие, не ведитесь на провокации, избегайте, о, вернее, забудьте, будьте спокойны, <смех> спокойнее, э, будьте более спокойный, не ведитесь на провокации, избегайте рискованных видов спорта, не ругайтесь, сдерживайтесь, э, не давайте гневу проявлять себя в полной мере. Все это может э, привести к негативным последствиям дерево янская если ваш господин дня янское дерево здесь конечно дерево само по себе не терпит конкуренция с другой стороны если в карте у элемента личности отсутствует земная ветвь тигра или кролика дающие укоренение то месяц обещает быть достаточно удачным он принесет возможность отстоять собственную точку зрения начать действовать исключительно в собственных интересах возможность заработать деньги у таких людей также достаточно велика так как для вас февральский тигр несет символическую звезду вознаграждение десяти небесных стволов владимир вернулся да я заметила Светлана, что владимир вернулся а, так Бориса пишет: Тигр для меня деньги, полезное божество, а Земля для меня ресурс. Значит, копить деньги копите, почему нет? вот А может быть, на своих знаниях сможете заработать. То есть, у вас есть какие-то знания, которые можно как-то по астрологии продать и э, заработать деньги на своих знаниях. Итак, если ваш элемент личности янский или инский огонь, в этом месяце возникает желание ярче проявить свою индивидуальность, озвучить идеи, передать информацию э -э и знания другим людям. Возможно, вы просто захотите добавить в свою жизнь нечто э -э более такое свежее, но также можете захотеть кар кардинально поменять свои планы. В этом месяце важно производить хорошее впечатление на других людей, проявлять свои ораторские способности. Это месяц связан с людьми, от которых вы ожидаете поддержку. Месяц располагает к обучению и применению собственных знаний. Для огненных элементов личности в месяце будет действовать правило, знаю дело делаю выучил применяем и так для минов в месяц в этом месяце в принципе там ничего особо хорошего нет высокая цветущая гора которая будет загораживать солнце вас солнце да, от общества поэтому наиболее приемлемый вариант выделить время на собственные какие-то развлечения февраль оставит на себе хотя бы приятные воспоминания а вот для Динов в тигр это самое, что есть полезный бог и нам-то с вами динам не стоит стесняться планировать на февраль все что мы уже давно хотели сделать но не доходили руки то что вас изначально может быть были какие-то затруднения то в этом месяце обязательно все получится Итак, для людей у которых элемент личности янская земля или инская земля в этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов имеющих к вам непосредственное отношение являющихся на, э, наиболее важными для вас месяц может принести вам решительности и уверенности, возможно, новые знакомства и контакты, укрепляются рабочие и дела, деловые, и партнерские связи, произойдет расширение круга общения. Но в то же время активизируются ваши конкуренты, соперники. Старайтесь избегать конфликтов и ссор. Лучше сосредоточиться на том, что вы, что и как вы делаете. На первый план выйдут вопросы, связанные со статусом, репутацией, лидерством, профессиональными, профессиональной занятостью и карьерой. Будет больше контактов с руководством, с административными органами. Что касается Янской земли, то в этом месяце приходят до, достаточно уверенные в себе друзья, возможно, даже ну, такие отчасти конкуренты могут быть. Очень возможно потеря денег. При давлении со стороны каких-то административных органов проверяйте, перепроверяйте все, что вы подписываете а вот для инской земли для них как раз можно заработать при помощи коллег при помощи социума для людей с элементом личности янский или иньский металл значит следующим образом будет работать этот месяц проявляется проявить любознательность стремление к образованию Творческое, созидательное начало. Временами захочется довериться собственной интуиции, а временами действовать проверенными методами. Этот месяц принесет вам больше мыслей и забот, так или иначе, связанных с деньгами. Уделяйте больше внимания здоровью и отдыху, не переутомляйтесь. Для генов пришли легкие деньги прекрасное время для того чтобы прекратить зимнюю спячку и приступить к активным заработкам а для синие люди си предстоит достаточно сложный месяц если в карте бакзы нет обезьяны или петуха для того чтобы он не прошел в пустую необходимо работать в коллективе и, ну, или объединяться с коллегами. Но в любом случае, помощь вам гарантирована: ведь для людей-синь-тигр это благородный человек. А вот для людей, у которых есть вода, инь или ян господин не есть, а у кого господин дня иньская или янская вода, когда от времени приходит энергия власти. появляется желание проявить лидерские и управленческие качества рациональный методический подход к делам может проявляться склонность к напористости с одной стороны это могут быть изменения в работе и карьере карьере а с другой стороны есть вероятность того что всплывут старые ошибки, за которые придется отвечать и э, вызвать неудовольство начальника ну или мужа для женщин, естественно. В этом месяце возникнет желание ярче проявить свою индивидуальность, озвучить идеи, передать информацию и знания другим людям. Людям э, Рен, э, люди Рен почувствуют на себе излишнее давление со всех сторон. Захочется непременно всем ответить и показать, кто в доме хозяин. Старайтесь гасить в себе бунтарские качества, иначе не заметите, как окажетесь, окажетесь втянутый в спор и в ссоры Избегайте необдуманных и обидных высказываний в адрес других людей. А вот для квеев, наоборот, захочется тепла, нежности э и доброты, и обязательно это получите. Положительные или отрицательные изменения ждут конкретно вас в этом феврале будет зависеть исключительно от того, насколько полезны, полезны вам элементы земли и дерева. Основным лейпмотивом февраля будет ускорение. Какой темп жизни вы сумеете заложить в это время? В таком ритме и пройдет весь год но не стоит стараться кого-то догнать еще хуже перегнать гнев раздражение отсутствие терпения терпимости скажем тогда неизменные спутники февраля если задуман, у вас уже задуман какой-то конфликт, какая-то ссора, постарайтесь оттянуть его до момента, когда пройдет этот месяц, то есть до марта, энергии этих негативных эмоций будут не столь сильны, и вероятность того, что конфликт к этому времени себя исчерпает, тоже существует. Данный совет, чтобы. Данный совет особо актуален для тех, кому приходит тигр и достраивает цепочку огненного наказания. То есть посмотрите, если у вас уже в карте есть обезьяна, если у вас есть меня то вот вам точно торопиться никуда не надо ни за рулем, ни в эмоциях, ни в поведении. Для управления злостью и гневом используйте медитацию или любую дыхательную гимнастику. Отдыхайте на природе, слушайте спокойную музыку, занимайтесь тем, где вы сможете, как вы сможете себя гармонизировать. Вот очень хороший талисман черепахи. Если у вас есть какая-нибудь вот такая красивая штучка, то это может служить Талисманом месяца. Черепаха в китайской метафизике это символ мудрости, неторопливых, взвешенных и точных решений, которые всегда ведут к положительному результату. Это гарантия стабильности, устойчивости перед лицом судьбы, несгибаемой воли, выражается не во внезапном и резком натиске, а в планомерном завоевании позиции без сомнения черепаха поможет вам стать терпеливее толерантнее взять свои эмоции под контроль черепаха опора защита и поддержка для любого кто обращается за помощью символ долголетия и процветания черепаха одно из животных защитников поставьте э, статуэтку на рабочий стол или полочку за спиной чтобы ощущать себя более уверенней и обрести поддержку Ну и в заключение как всегда заключение моей речи сейчас еще у нас дальше продолжение будет татьяны смирной э, мы рассказываем э, про я, ну, я рассказываю вам про согревание денежной звезды согревание денежной звезды наш любимый ритуал который мы даем бесплатно вам рассчитываем даем что нужно сделать нам нужно с вами погреть какое-то определенное место в определенное время свечкой желательно чтобы конечно там не было триша активного за окном в пределах видимости там то есть не было каких-то Каких-то проблем. Вот, кстати, у нас согревание оно как раз вот не к ша, а к западу пытается. Ну, можно греть звезду, денежную звезду греть можно. Ой, не Западу, а к востоку она у нас в этот раз. Она у нас на северо-а, на северо-востоке она. Господи, я чуть подумала: на Востоке. Итак, где мы будем греть денежную звезду? Мы ее будем греть, находим сектор северо-восток-2 и северо-восток-3. У нас есть три даты. 18 февраля, 1 марта и 2 марта. Но нужно посмотреть, кому нельзя. Петухам, кому не стоит проводить активацию. Петухам нельзя ни до 18 февраля, ни 1 марта. Если в год петуха люди родились, да, но зато можно 2 марта. 2 марта нельзя собакам. Всем остальным греть можно. Лучшее время для начала согревания денежной звезды. Здесь вы видите, можете сделать фотографию или записать, или скриншот, или посмотреть потом у нас на сайте. Итак, лучшее время для согревания. Вы видите часы. Не используем час для начала согревания. Вот эти часы, прям точно-точно мы не используем. Для начала, как продолжение, допустим, оно может стоять. Вы там поставили какую-то толстенную свечку с 11 до часу она до 5 не догорела ну пусть она догорает для начала нельзя вот. не забываем что мы переводим значит, что мы переводим калькулятор солнечных двух часовок то есть у нас есть в разделе заходим опять же на наш сайт и там есть раздел расчеты там есть калькулятор солнечных двух часовок. Вы в этот раздел пишете свой город, и вы не четко вот по этим часам берете. да то есть вы берете там не с 11 до 13, а так, как показывает в вашем городе. Например, в Москве лошадь у нас с 11.30 до 13.30. То есть, ну, я перевожу, какие-то школы переводят, какие-то не переводят, я перевожу в солнечное время. Вот, ну и помним, что кого-то денежная звезда может подарить сразу. У многих такое бывает что что-то пошел нашел кто-то э, или премию вдруг дали или муж вдруг какую-то там 13 зарплату принес или еще что-то кто-то говорит я не знаю говорит, я раз 10 грел прежде чем деньги пришли ну как бы это не здесь не прямая линейная связь да, что вот сделал и деньги должны прийти у кого-то сразу срабатывает у кого хороший скорее всего фэн-шуй то в хорошей удаче. а уж кто в плохой фэн-шуй в плохом удаче, в нам счет таким людям еще больше надо стараться помимо денежной звезды я вам могу сказать что в нашем руководстве на 2020 год над которым работала вся наша школа все преподаватели нашей школы есть масса абсолютная масса полезных вещей дорогие друзья если кто-то не купил еще руководство лена пирогова будь добра скинь пожалуйста потом том поотвечай на ваши вопросы вот такой у нас есть астрологический прогноз по Бадзи фэншуй на 2020 год который состоит из 500 страниц и там есть очень все идет по разделам то есть есть раздел бадзи общие тенденции двадцатого года построения карты бадзи эмоции года самая полезная стихия года финансы романтика общий прогноз гороскоп по году рождения по каждому общий прогноз для каждого элемента личности по господину дня дальше поговорим немножко на страницах этого этого того-то, как я называю, про разрушение, у кого есть крыса петух у кого есть наказание крыса кролик, столкновение лошади, крысы, у кого есть э, дубликаты, антидубликаты, поговорим про символические звезды. Есть раздел Здоровье, общие тенденции года по здоровью 2020 года, группы риски, столкновение крысы и лошади как может отразиться на здоровье, символические звезды и здоровье беременность в 2020 году, рекомендации по сохранению здоровья на двадцатый год, рекомендации по питанию. Выбираем даты и прогноз по бадзи на каждый месяц. Значит, дальше у нас активации фэн-шуй и цимень. Друзья, у нас... Значит, правила активизации, разметка квартира, сильные активизации по семен... Птица падает в гнездо, зеленый дракон поворачивает голову. Все даты на весь год рассчитаны. То есть, если купить этот календарь, то вы руководство, то вы получите прогноз на все годы, на все месяцы этого года и со всеми уже датами. То есть вам дополнительно уже ничего не надо будет покупать. Активизация звезда благородного человека, дата активизация звезды академика, вталкивание людей, вталкивание богатства. И по фэншуй. Там будут и неблагоприятные сектора, летящие звезды, благоприятные сектора. Переезды в 2020 году, как рекомендуется, как это все активировать, что делать. Календарь это не просто талмут на 450 страниц, знаете, такая война и мир. Лё -лё -лё -лё -лё -лё -лё. Вот я специально сделал показать вам какие красивые странички с рисунками с, с, с примерами карт с примерами вот вы видите здесь благоприятных неблагоприятных дат с, с графиками с таблицами всевозможными то есть вот такой получите прекрасный я считаю труд вот и по здоровью у нас бонусный урок для тех кто получил вот будет бонусный урок он должен был у нас быть когда на этой неделе чуть-чуть перенесли его так что вы успеете еще на бонусный урок взять почитать еще прийти на бонусном уроке наши преподаватели поддерживают еще всех кто купил то есть по задавать вопросы и мы ответим на ваши вопросы лена и я правильно понимаю что сейчас он стоит до да, 6900 он стоит сейчас 6 900 если вы сейчас пройдете по ссылке которую сбрасывает Лен пирога его закажете он как раз начинается с 4 февраля то есть неважно когда вы его купили применять вы его начнете только завтрашнего дня понятно что его можно купить и в марте и в апреле и в мае но просто сейчас вот самое то то есть как раз расписано все все все расписано до следующего 4 февраля 2021 года вот так что прогноз руководства, покупайте прогноз действительно построен таким образом, что очень много в нем. Вот вот все, что я вам давала, это вот очень-очень малюсенькая часть того, что вы можете прочитать в прогнозе. Да? И э, есть много рекомендаций, есть много... Эм... А, вот нет, Лена мне подсказывает, что все-таки в четверг будет. Я думаю, Лен, что ну, с четверга перенесли. В четверг уже будет поддерживающий мастер-класс. То есть, если вы сейчас купите, э, успеете купить этот прогноз, успеете его, ну, электронно вы его сразу получите то вы уже успеете его пролистать и в четверг вы уже сможете с нашими преподавателями позадавать вопросы попрактиковаться что-то какую-то новую может, не информацию естественно это будет закрытый мастер-класс только только для тех кто купил вот это руководство и самое главное что э, все э, наши все все действия все активизации на весь год вы можете планировать заранее потому что они все все все расписаны когда будет вебинар по прогнозу руководству в четверг в 19.00 вам всем кто купил это руководство неважно когда кто его купил полгода назад кто его купил перед новым годом после кто его сегодня купит, для всех для вас будет вот как раз в четверг в четверг будет такой встреча встречи с нашими преподавателями Ну здесь вот я хвалюсь там у меня пару пару отзывов как раз на почте нашлись я от людей которые получили прогнозы сразу там поделились своими первыми впечатлениями а, ну что друзья во первых я первый хотела спросить Таня смирнова скажи мне пожалуйста ты здесь или не здесь я сегодня так боялась что мы не успеем э -э -э мы не успеем так много вам дать информации мне казалось у меня так много информации обычно же я с вами разговариваю читаю ну, мы вернемся к этой традиции. Просто сегодня я так, думаю, надо быстрее, быстрее, потому что я понимаю, что если я буду два часа разговаривать с вами, потом еще Таня два часа, что это очень сложно для восприятия, чтобы вы успели все, все проглотить, все узнать. Вот еще раз напоминаю, что такие всякие разные другие хорошие талисманчики у нас продаются в нашем магазине вот это кстати описание вы можете зайти в магазин просто прочитать даже просто почитать какие бывают талисманы для фэн и как они работают для чего работают вот здесь например для тайсуя для князя года вот у нас вот такой талисман видите вы можете даже почитать как он работает то есть у нас есть такое краткое описание для каждой буквально для каждой вещицы в нашем магазине Наталья с наступающим годом счастья и удачи. Ой, друзья, спасибо вам большое и вас, конечно же, с наступающим годом, потому что все я вас поздравляла, поздравляла, поздравляла, Но у нас с вами много праздников не бывает. Желаю, конечно, чтобы семьи ваши были счастливы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были счастливы, вы были здоровы. И когда вы счастливы, то и семьи ваши счастливы, и и вы можете помочь кому-то. Помните о себе, о себе помните в первую очередь, не ä, помните, что если вы растрачиваете силы на ближних, то вы их должны восполнять. Через что мы восполняем силы? Мы восполняем силы только через то, что нам нравится. Через то, что, когда мы делаем что-то, что нам приятно. Что, когда мы общаемся с природой, когда мы отдыхаем, когда мы высыпаемся, когда мы занимаемся какими-то полезными практиками, духовными практиками. Желаю вам прекрасного Нового Года. И э, чтобы все-все-все у вас обязательно сбылось, и, конечно, будем встречаться. Вот сейчас вы на фундаментальном курсе, и будем дальше с вами встречаться. Старое изображение генерал. Можете сжечь, да? воодушевление энтузиазм вам и вашему коллективу. Спасибо большое. А можно да, слайд с датами согревания денежной звезды? Да, можно. Друзья, все, кто не успел, все будет опубликовано у нас на сайте. Ага. А, Наталья, а можно приготовить а, на встречу Тайсу и еще салат Юшенко в прошлом году? <связь> да, можно. Тайсу и он такой, он вообще без претензий, вообще можете готовить все, что хотите нравится да китайская кухня иногда бывает очень очень прикольной, согласна всем удачи в новом году благодарю вашу команду мы с вами не прощаемся спасибо вам большое за то что вы с нами да спасибо огромное